Всем привет, с вами Рома Райт. Возможно некоторые знают, что сейчас на ютубе отключена монетизация. Из-за этого я не получаю доход от своих видео. Если вы хотите поддержать мой канал, я оставлю свои реквизиты в описании. Большое спасибо, если вы поможете. Также я публикую людей в следующих видео, если конечно кто-нибудь поддержит. На этом все. Приятного просмотра. Йоки Оливи, называется также пьяным парнем. Это человек, который может позвонить игроку ночью, чтобы забрать его из паба и отвезти к нему домой. Он заплатит игроку разные суммы денег у ворот дома. Его дом расположен на восточной стороне карты, между лапе и домом скупчика дров. Его можно забрать с помощью Сатсумы, Хайосика, Фриндейла и Руско. Этого человека может сбить с ног, а его конечности можно будет переместив, щелкнув и перетащив, точно так же как у пены или у других NPC при ударе. Йоки также покупает брагу у игрока по разным ценам в зависимости от качества материала. Самая высокая сумма за одну бутылку составляет 170 марок. Поскольку процесс брожения занимает несколько дней, одной полной партии достаточно, чтобы наполнить 20 бутылок от сока, наибольшая сумма денег, которую можно получить за один раз, составляет 3400 марок. Можно обмануть его путем продажи бутылок от сока, наполненных водой, а не брагой. После того, как игрок дал ему одну бутылку, наполненную хорошей брагой на пробу, это приведет к тому, что Йоки позвонит игроку и скажет, что знает, что его обманули. Это заставит его порезать шину Сацумы, которые затем нужно будет заменить. Это можно сделать, отнеся шину в автомастерскую флитаре и выбрав комплект шин. После того, как вы отвезли Йоки домой пять раз, и если прошло не менее 2 часов 46 минут реального времени, он позвонит игроку и попросит помочь перенести его мебель в его новый дом в Как только вся его мебель будет перемещена, Йоки выдаст значительную сумму денег, и Брагу можно будет продать ему еще раз, но он перестанет звонить игроку, чтобы отвезти его домой, потому что его новый дом находится рядом возле паба. Подвозя его в пятый раз, Йоки раскрывает, что он на самом деле миллионер, и спрятал чемодан с деньгами где-то рядом с озером. Если игрок найдет чемодан и заберет себе, Йоки попытается убить игрока топором во сне. Его можно нейтрализировать, ударив его кулаком или сбив и хайосика или гифу. Сон в другом месте, кроме кровати, игрока также предотвратит его нападение. После того, как Йоки попытается убить игрока, он исчезнет. Пытаясь выяснить, что с ним случилось, игрок может наткнуться на записку, прикрепленную топором к двери его старого дома. Это записка о том, что это была его вина. Он все потерял и что теперь всем будет легче. Его судьбу можно узнать подъехать к бетонному мосту у реки.